Привет-привет! Сегодня мы тренируем ноги и ягодицы с резинками. Я вообще обожаю резинки, потому что их можно брать с собой куда угодно, тренить где угодно. Они дают офигенную нагрузку на мышцы. Нагрузка немножко не такая, как вес, поэтому иногда бывает так в тренинге, что чувствуешь те мышцы, <laughs> о которых раньше даже и не подозревала. Я твой неправильный тренер Лагартиша. Надеюсь, ты уже размялась. И мы начинаем. Первое упражнение – приседания. Я наступаю на резинку и одеваю ее на плечи. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в сторону, так как мы хотим акцентировать на ягодицы. Из этого положения мы опускаемся вниз до параллели бедер, бедер с полом и возвращаемся обратно. В приседании есть два важных момента. Когда ты поднимаешься, твои колени не должны заваливаться вовнутрь. То есть они должны быть четко в сторону и смотреть туда же, куда носки стоп. То есть главное, чтобы колени не заваливались вовнутрь. И второй момент – это не перепрогибать спину. Очень часто я вижу, что девушки в попытке нагрузить ягодицы делают вот так, вот такой прогиб, и вот так начинают приседать. Я даже только делаю это, мне уже больно в пояснице. То есть... Этого прогиба быть не должно, он не поможет тебе загрузить ягодицы. Твои бедра должны быть в нейтральном положении. То есть вот, тазобедренная кость прямо под ребрами. Из этого положения мы приседаем. То есть никакого оттопыривания попы быть не должно. Я надеюсь, тебе понятна техника. 12 повторений. Погнали. Работаем медленно. Концентрируемся на мышцах. Выдох на усилие, то есть на движение вверх. Четыре. Пять. Никуда не спешим. Медленно опускаемся, медленно поднимаемся. Шесть. Семь. Восемь. 9, 10, 11, 12. Закончили. И второе упражнение. У нас тяга. Мы берем резинку посредине. Ноги довольно широко. Носки развернуты в сторону. Из этого положения мы опускаемся мы одновременно как бы чуть-чуть подприседаем, сгибаем колени и наклоняемся. Спину не округлим, не перепрогибаем. Спина в нейтральном положении. И поднимаемся вверх. Если ты низкого роста и для тебя резинка слишком длинная, ты можешь обернуть ее вот так вокруг ноги. Резинка сразу встает короче. 12 повторений медленно, концентрировано. Работаем. Один, два, три, четыре. Помни про поясницу, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Отдыхаем буквально пару секунд и повторяем эту пару упражнений еще два раза. Отдышались? Если тебе слишком легко, ты можешь укоротить резинку, обмотав ее вокруг ноги. Приседания. Готовы? Погнали. Один. Очень неудобно взяла. Два. Три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Не спешим, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили, и переходим к тяге. Готовы? Погнали. Один, два, три, четыре, пять шесть семь восемь девять десять одиннадцать двенадцать закончили отдыхаем еще один раз Готовы? Работаем. Ноги чуть шире плеч. Носки слегка развернуты. Поясница в нейтральном положении. Погнали. Один. Два. Четыре. Не спешим. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Следи за коленями. Двенадцать. Закончили. И у нас тяга. Готово? Погнали. Один, два, выдох на усилие. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 9, 10, 11, 12. Закончили. Фух, отдыхаем, пьем воду и переходим к следующей паре упражнений. Я беру короткую резинку и сейчас у нас будут пульсирующие выпады. Я делаю шаг назад или шаг вперед рабочей ногой, как тебе больше нравится. Беру резинку в противоположную руку из этого положения опускаюсь и поднимаюсь не до конца, снова опускаюсь и снова поднимаюсь. Когда я опускаюсь в выпаде, очень важный момент, что колено не должно смещаться вперед. Оно должно быть четко над пяткой. Когда колено смещается вперед, нагрузка уходит на квадрицепс. Когда колено смещается назад, нагрузка уходит на ягодицу и заднюю поверхность бедра, что, собственно, нам и нужно. 15 повторений. Готово? Погнали. Два. Три полностью не встаем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Остаемся в том же положении. И сейчас у нас наклоны на одной ноге. 12 повторений. Готово. Работаем. Здесь тоже очень важно следить за тем, чтобы колено не заваливалось вовнутрь. 3. Колено сгибается ровно настолько, насколько ему нужно. 4. Не пытайся сделать это на полностью прямой ноге. 5. 6. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Меняем ногу. И повторяем это на вторую ногу. Выпад. Шаг назад. Погнали. 3, 4. Опускаемся максимально низко. Шесть. Полностью не встаем. 7. Восемь, девять, десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. четырнадцать, Пятнадцать. Закончили и у нас 12 наклонов. Готово. Погнали. Один. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь. У меня после операционная нога восемь девять с балансом. Хуже 10, 11, 12. Закончили. Фух, пару секунд отдыхаем и повторяем на вторую ногу. Солнце вышло, я сейчас щуриться начнусь. Начнусь, блин, начну. Выходила, было все затянуто облаками. Фух, готовы? Погнали. Выпады. Работаем. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. 15. И у нас наклоны. Работаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Чем пускаешься, тем сложнее стабилизироваться. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили. Меняем ногу. И повторяем. Один. Два. Три. Я ненавижу выпады. Четыре пять, шесть, семь, восемь, девять, ну они офигеть какие эффективные, десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать и у нас наклоны, погнали, один, два Три, четыре, пять, шесть, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать. Закончили. Отдыхаем. Не знаю, как-то я уже чувствую ягодицы. И у нас еще один раз. Фух, погнали. Я вообще так опрометчиво, конечно, на песке тренируюсь. Готовы? Работаем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, полностью не встаем, напоминаю, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, закончили. И у нас наклоны.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 Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Закончили и меняем ногу. Выпад погнали два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Закончили наклоны. Один, два. Три, четыре, пять, шесть, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ух, закончили. Отдыхаем пару секунд и переходим к третьей паре упражнений. Резинки у меня Алексей, это мой бренд, поэтому буду их хвалить. Если тебя интересует, ссылка в описании. Они классные, в комплекте короткая резинка. Очень удобно, так как, например, для приседа нужна резинка пожестче, для спины нужна резинка потонще. Фух, что-то я заболталась. У нас третий блок. И первое упражнение у нас будут шаги в сторону. Мы одеваем резинку под колени. Приседаем. И в этом положении шагаем. Два туда, два обратно. Погнали раз, два, три, четыре, пять, стараемся не подниматься, шесть, семь, чем ниже ты находишься, восемь, тем лучше, десять, двенадцать, четырнадцать, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, два 4, 6, 8, 30. Фух! Нормально, да? Спускаем резинки ниже. И у нас будет махи ногой в сторону. Стараемся держать баланс. Если тебе тяжело, можешь за что-то придерживаться. Но я рекомендую делать это без опоры. Потому что... Когда ты стоишь на одной ноге, твое тело напрягает очень много мышц стабилизаторов, чтобы удержать тебя в ровном положении. А это что? Во-первых, это тренировка баланса, а во-вторых, это дополнительный расход калорий. Что тебе очень нужно, если ты сушишься или худеешь. Итак, готово? Погнали! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Девять, десять, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Фух, не знаю, какая нога больше усыпь, та, что работает, или та, что опорная. На Но другую ногу повторяем. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, два, три, четыре, пять, 6, семь восемь девять десять фух фух казалось бы такие простые упражнения но они после базовых после приседаний и выпадов нормально так ощущаются итак разогрели уже ягодички да и повторяем готовы чем ниже ты садишься и двигаешься тем лучше погнали Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Двенадцать. Четырнадцать. Шестнадцать. Восемнадцать. Двадцать. Два. Четыре. Шесть. Восемь. Десять. Фу-фу-фу. Фу-фу-фу. Спускаем ниже. И у нас махи. Я рекомендую начать махи с другой ноги после приседа. Погнали. Три, четыре, пять, шесть, семь, десять. 12, 14, 16, 18, 20. Тело устает, начинает расшатывать, сложнее держать баланс. Важно следить за техникой. Повторяем на другую ногу. Погнали. Ай-яй-яй! Чуть не упала. 10. 12, 14, 16, 18, 20. Фух, не знаю, как у тебя. У меня уже средняя и малая ягодичная просто горят. А большую ягодичную очень сложно почувствовать вот прям жжение, потому что это самая большая мышца в нашем теле и она постоянно работает. Ты? Садишься, встаешь с кровати, со стула, с дивана. Ты ходишь по ступенькам, у тебя ягодичная постоянно работает. Чтобы еще движение в большой ягодичной мышце прямо во время тренировки. Но ну, это прям очень сложно. Но это не значит, что это неэффективно. То есть ты потренишь, и там послезавтра ты будешь вот так вот напрягать попу, и ты будешь чувствовать там глубоко-глубоко внутри, что она поработала. А вот... Малая и средняя ягодичная, они бывают часто недоразвиты в современном обществе у людей. И поэтому малую и среднюю ягодичную намного легче довести до жжения, чем в крупную. Готово? Что-то я заболталась, такой длинный отдых получился. Погнали. Два. Шесть. Стараемся держаться максимально низко. Восемь. Десять, шестнадцать, восемнадцать, двадцать, два, четыре, шесть, восемь, десять. Фух, закончили. У нас махи. Фух, готово? Погнали. Три, пять, семь, девять, десять, два, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фух. И на другую ногу. Погнали. Три, пять. Шесть, семь, восемь, девять, 10. три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять, ай, десять. Чуть не упала. В упорной ноге жжет больше, чем в той, что работала, потому что малая ягодичная, стабилизатор колена. И она очень сильно работает, когда нам надо стабилизироваться. Фух. Фух. Сейчас мы еще немножечко потянем ноги. Растяжка очень важна для расслабления мышц. Это займет буквально 2 минуты, поэтому не пренебрегай растяжкой. Ноги чуть шире плеч, носки смотрят четко вперед. Через круглую спину мы наклоняемся вниз, колени не сгибаем. Берем себя за локти, макушкой вниз висим, расслабляемся. Расслабляем спину, висим. На выдохе тянемся еще немножечко вниз. Можно слегка покачиваться со стороны в сторону. Закончили. Точно так же через круглую спину. Поднимаемся наверх. Ноги чуть шире. Смещаемся выпадом в сторону. Стопы от пола не отрываем. Носки смотрят четко вперед. Закончили, мы делаем большой выпад, упираемся руками в пол, колено четко над пяткой, провисаем, чувствуем как тянется задняя поверхность бедра, чувствуем как тянется квадрицепс, опускаемся на колено, поднимаем руки на бедро и толкаем бедра вперед и вниз. Можно держать в статике, можно слегка покачиваться. Главное, никаких резких движений. Закончили. И повторяем на другую ногу. Выпад. Провисаем. Опускаемся на колено. И толкаем бедра вперед. Закончили. Мы берем резинку. У кого хорошая растяжка, тому не нужна резинка. У меня, к сожалению, плохая. Садимся. Цепляем резинку за стопу. Удемляем Чувствуем натяжение пленом и в задней поверхности бедра. Держим. Стараемся поднять ногу максимально высоко. Стараемся спину не округлять. Держать ровно. Если ты можешь взять себя руками за стопу, Отлично. Закончили. И повторяем на другую ногу. Капец, как это неприятно. Но это... Растяжка это чуть ли не главный инструмент восстановления и расслабления. Поэтому это очень-очень важно. Закончили. Садимся в пистолетик, мы сгибаем одну ногу, опять же резиной цепляем себя за стопу и наклоняемся. Если ты можешь взять себя руками за стопу, отлично, тебе не нужна резинка. Тянемся, дышим, колено держим прямым, не сгибаем, опускаемся максимально вниз. Чувствуем не только натяжение под коленом, но и в спине. Закончили. Переступаем через колено. Упираемся локтем и отворачиваемся максимально назад. Мы одновременно давим локтем на колено и плечом разворачиваемся назад. Чувствуем, как тянется спина. Закончили. Делаем то же самое на другую ногу. У меня вторая нога получше растянута. Я могу взять без резинки. А у вас тоже так? Одна нога лучше растянута, чем другая. Дышим. Закончили. Переступаем. На сегодня все, надеюсь, тебе понравилась тренировка, обязательно пиши комментарии, ставь лайки, мне это очень приятно, для меня это очень важно. Подписывайся на мой канал, подписывайся на мой инстаграм, приходи в следующий раз, будут новые крутые тренировки. Пока-пока!